Уважаемые читатели и коллеги, добрый день. Мы в операционной швейцарской университетской клинике, потом заживочек еще один, и оперируем сегодня пациента с дивертикулом желудка. Он настолько истончился у него, тоненький, и эвакуация из него нарушена. Вот он, видите, что вызывает воспалительные изменения. Поэтому принято решение о его удалении. То есть мы сейчас с помощью эндоскопических человеческих аппаратов иссечем этот дверь. Тикул и проведем анатомию в норму. Для этого я выделил, видите, весь желудок Вот по большой кривизне. Это поджелудочная железа подо мной. Вот, и обнаружили мы его в кардиальном отделе непосредственно по большой кривизне. Смотрите, как сейчас мы будем его удалять. Я завел специальный эндоскопический аппарат, сшивающий, видите, с фиолетовой кассетой. Вытянул дивертикул сейчас целиком из желудка. И теперь накладываю кассетку на неизмененную ткань желудка. То есть не на дивертикул, потому что стеночки его тоненькие, а непосредственно на саму ткань желудка. И мы делаем парциальную резекцию. То есть удаляем маленький кусочек желудка вместе с дивертикул. смотрите, какой у нас трехрядный будет красивый скрепочный шов. Сейчас хороший, Вот я отсек его. И теперь достаю эндоскопический сшивающий аппарат из брюшной полости. Это наш отсеченный дивертику. И вот видите, смотрите, какой у нас красивый хороший шовчик на месте оперативного вмешательства. По большому счету мы оперативное вмешательство закончили. Сейчас я извлеку из брюшной полости. Искренне ваш, профессор Кучков. До новых встреч.